Знаете, ребята, похоже, мы давным-давно не проходили эти карты Майнкрафта на паркур. И все таки я решился, Стив Димон скоро сейчас пройдет эту карту Майнкрафта на 3000 уровней. Всем-всем привет, ребята, с вами Димон, короче. И сегодня мы с нашей вот <с Кристиной, как говорится, да, <с> <с> будем проходить эту... Parcour карту. В общем-то, это у нас получается альфа, я так понимаю, 0.01, которая вот только вышла. Это еще, получается, ну, недоработанная карта, но она сразу вышла на новую версию. Значит, она строилась очень долго еще с на NS1.12.2. Вот, <с> и она очень гигантская. Spawn Point. Я специально не вставал на ну при записи, чтобы узнать что это такое Но мы теперь знаем, что желтый блок это будет, То есть надо вставать а У тебя тоже, да, есть уже такая удочка уже Вот, короче RTX работает специально для качества Идем И погнали И что-то не... А, понятно. Ах, подожди, подожди, подожди, сейчас. Уже первые проблемы. Уже сейчас, сейчас, сейчас. Уже первые проблемы. Сейчас погоди. Начинаем игру. О, я, я включ, включаю. Поняла и из-за этого она сработала. Креатив включили, она заработала. Так, отлично. Короче, вот видите, ребята, как интересно у нас сделаны уровни. Они простенькие и очень, очень хорошие И, кстати, специально я сделал такую яркую из альфа версии траву, чтобы я сразу видел, где находятся блоки. Потому что один раз я вообще постоянно теряю свой, так скажем, вид. Ну, точнее, так ну, так скажем, короче, я не вижу, где находятся блоки земли, поэтому я специально так делаю. Ну, мое зрение никого не видит, поэтому я слепой человек, короче, ну, это так себя называю. Блин, только нужно мне гейммод Standwitch э, включить, потому что я все ломаю. Так. Вот, в общем-то, вот как-то вот, таки, вот такие вот маленькие уровни. Кстати, ребята, пох похожи на мои. Но они меньше гораздо. То есть, ну, по сравнению с моими комнатками, там очень маленькое рассто расстояние вот этих вот. Ты фига себе, а куда там надо нам прыгать? Ребята, какие ваши догадки? За сколько мы пройдем с ней эту карту. Это очень гигантская карта. <свист> <свист> Что-то я даже не вижу, куда нам надо прыгать, понимаешь? Может вниз надо куда-то прыгать? А, в воду, в воду нам было надо прыгать. Ну ладно, я, нес, не... я даже из-за шейдеров не вижу. <свист> Окей, давай. А, это у нас два, получается, пути, да? Куда мы можем пойти? Да, вот только я не туда пошел, прикинь. <свист> вот. Эм, ну, знаете, ребята, я, я, я так понимаю, что когда этот создатель карты делал, эту карту вообще строил ее, он очень много должен был придумывать. Потому что, ну, если 3000 уровней, то это, ну, как бы, капец жестко. И капец, как сложно. Так, все, я вернулся. Получается, на свое место я <гу> прошел эту карту, я тебя жду. Мы друг друга будем ждать. Потому что мы себя друг друга не бросаем, как говорится. Мы не видим, ребята, скины, потому что у нас есть проблемки с, так скажем, версиями Майнкрафта. Ну, я имею в другом виде. Ну, ты да, но я нет. Кстати, твои сообщения никто не видит из-за моей камеры. Камера у меня слева находится. Ты можешь подспамить, если тебе хочется. Вот, короче, я не вижу ее скина, потому что это, как бы, такая ситуация, знаете, которая очень сильно на это влияет. До сих пор не видно. Ла-ла-ла-ла. До сих пор не видно твои сообщения. Ладно, <смех> <смех> у меня камера походу слишком большая для того, чтобы э, все эти сообщения были видны, <смех> это понятно. Ой, ребята, вот здесь вот уже начинается у нас трудности. Очень, кстати, хорошо, ребята, что у меня 60 кадров. Ну там, 642, 60, именно в Майнкрафте, потому что если бы было бы 30, э, 30 да, то... Это было бы очень плохо, при видео оно было все лагало, это ужас какой капец. Сейчас у меня 49 кадров. В общем-то мы прошли, получается, три уровня, да, я так понимаю, Три уровня. Так, окей. Ой. Ну, видите ли, ребята, я ничего не вижу, я даже воду не вижу, потому что у меня шейдеры стоят. Да, это немножко мешает, в паркурах особенно, если, например, ты должен падать, ну, дроппером вот это мешает э, куда надо прыгать воду там а другое дело если ты знаешь куда надо прыгать именно на слизь ну, То что ты знаешь что надо падать на слизь это никак не влияет, хоть ты шейдеры поставишь хоть ты нет -э, слизь никак не, не изменится но с учетом того что если этот шейдер не будет сделан а, на основе -э -э, паф трейсинга или как оно там называется Короче, Seus. На чем-то он вообще другому там сделан. Не знаю, как оно называется, но. Знаете, вы, короче, поняли, про что я. Поэтому, например, там на BSL шейдерах будет все работать. А вот в Сеусах, если вы попробуете, это не будет так нормально работать. Вот, там слизь превратится просто в воду. В общем-то. Твердая, твердая вода, ребята. Кто хотел посмотреть, что такое твердая вода? Foft-treйсинг это типа, знаешь, как рейдрейсинг для видеокарт. E как бы. Это, это и про мои слова, которые я сейчас говорю, да? Ну, я в этом понимаю, конечно, потому что я кучу видео пересмотрел, когда я хотел установить хотя бы одну карту. И мне это постоянно говорили, что это такое. Ой. Нифига себе. Да что -то... Я опять не вижу воды да Что ж такое, а? Похоже я все, наши прохождения буду падать не туда, куда нам надо. Ты с этим согласна? И ребята, вы тоже согласны, потому что Что-то как-то я постоянно буду падать Не туда, куда надо, именно на воду То есть надо падать на воду, а я падаю всегда на землю Ребята, я, я уверен на все 100%, что в реальной жизни Невозможно увидеть так конкретно воду, как в Майнкрафте. Но как ты увидишь воду, которая прозрачная С высоты Она вообще не имеет цвета, по сути в общем-то, я, ой, ребята, смотрите, вот здесь вот у нас исправили баги, кстати, в этом в этом отражении наконец-то. Или это может быть моя видеокарта делает? Короче, все, ребята, все, заткнулись на эту тему шейдров, потому что там это сейчас Кристина вся очень грустная из-за того, что, ну, <laughs> я об этом все говорю. Но я хочу просто донести для людей то, что исправили баг с отражением. отражения. Уже не ожидал, что это они исправят, но они это исправили. Я тоже не верил, что они это исправят. Я вообще не ожидал. Я думал, что вообще этот баг будет очень, очень долго. Но все-таки, видите ли... Он... Очень хорошо был исправлен. Я вот не замечаю, ребята, но похоже на моих, на моем на экране маленькие какие-то есть э, э, такие вот э, линии черные появляются. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это моя видеокарта, конечно, слетает, но это я не уверен, потому что эти линии были совсем другие. Но знаете, у меня всегда такое ощущение, как будто моя видеокарта э, Как бы она пахнет чем горелки, э, каким-то мясочком, знаешь, которые едят. И не такое ощущение, как будто она скоро сгорит, но это всего лишь, всего лишь мама готовит. Но я все равно боюсь, потому что из-за того, что я сильно нагрузил шейдерами видеокарту, она просто у меня сгорела от 96, от 92 градусов. А я прикол в том, что эта видеокарта сейчас у меня на 86, я боюсь, что она загорит в любом случае. Итак, вода опять, где вода? А, вижу. Вот сейчас нормально, вот это вот нормально сделал, ребята, кто ожидал, что я опять на землю упаду? Нет? НИХЕРА! Как говорится, вот, ну я сразу заметил... Потому что мне земля, кстати, помогла, она освещает, то есть отражение идет, и она вот мне сразу сделала видение этой воды. Зеленая вода, ребята, кто видел зеленую воду? Только в канализациях. Вот это... В я а в канализациях же не зеленая вода, только в играх используется. Особенно в Грейне, кстати. Она там вся полностью... Ой, погоди. Оп, оп. Блин. Вот эти вот цепи я ненавижу просто. Это как столбики, эти. Как заборчики, -мо. Не, не получится, не получится схитрить. О, тут верстак, кстати, можно что-то скрафтить. Но не знаю что. Можно сюда удочку положить, но ну и что, она там останется. О.. Ни нифига. А, прикол. Нам надо будет потом назад идти. Получается, я так понимаю, да? Смотри, смотри, смотри. Я по верстакам прыгаю, потом назад по этим заборчикам иду назад, да? Да нет. А нет, смотри, вот здесь лестница, понятно. Твои, иди, иди. Для тебя ты пешнуть. Давай, давай, прыгай. Мы следим за тобой. Все 800 человек смотрит за тобой. Да, кто-то там еще пальцем сунет. Э, а ты что? А ты а ты, э, там, ты в выживании, что ли? Блин, мы сейчас так сломаем карту. Можно переключить тебя на адвенчу? Просто бывает такое, что мы случайно сломаем командный блок. Командный блок этого не разрешает. Короче, делать. Кстати, да, ребята, если вы хотите больше видео про Майнкрафт RTX, именно про Майнкрафт RTX, просто я это уже говорил, получается, где-то 3 месяца назад, что я буду делать Майнкрафт RTX, вот я спрашиваю, просто новые подписчики появились, хотите ли вы, в общем-то. Я очень удивлен, кстати, активностью моих подписчиков, потому что они подписываются каждый день по 30 человек. Короче, я пошел наверх, как говорится. Ну я имею в виду подписчикам. Никуда я наверх не пошел, именно по Майнкрафту. вот Я прям реально удивлен. Каждый раз по 30 человек подписываются, но для некоторых почему-то это незаметно. И, кстати, многие почему-то не замечают то, что у меня подписчики прибавляются очень быстро. Это как-то очень странно. Вот. Короче, тебе нужно. Не-не-не-не. А, да, да, да, да, да, все правильно. Тогда просто я думаю, что такой... Я просто на верстак ставал. Ой, о, мы уже прошли. Мы уже прошли, смотри, иди сюда. Так, осторожно, опять вода. Где у нас вода? О, отлично. хозяин, попал. А ты упала на землю и на воду одновременно. Походи, у тебя... Останавливается жизнь? Потому что что-то у меня как-то не особо восстанавливаются они. Кстати, что-то боюсь, как будто, ну, что я как бы полностью прямо уничтожусь и я попаду на первый уровень. Кстати, такой же уровень я придумывал. Ну, получается, все эти вот идеи паркура, они будут повторяться на всех картах, получается. Ой-ой-ой, сори, сори, сори, сори. Не хотел вас трогать. А, ну это все. Я первый, да? Э-э-э, куда, куда, не понял? э э э э Так, погоди, только я... Свони то, что я вам задницу всую куда-то. Все, я пошел, давай. Пришел, точнее. Давай. Не-не-не, меня не надо. Давай и проходи дальше. Очень жалко, ребята, что я вижу, как ее Стив. Я даже не вижу ее нового скина. Или, по-моему, ее третий раз уже изменил, да? Или второй раз, сколько ты там уже раз его изменил. Mm -hmm. Просто я помню, какой-то у тебя котик настал там какой-то. А, это крыса. <с> крыса, кстати, что-то вообще не похоже ни на женский пол, ни на мужской пол, ни на что. Это как-то очень странно. <с> похоже, как-то можно нарисовать без половой э без полового человека как это в этом можно рисовать. Это очень как-то интересно посмотреть. Кто хочет увидеть без полового человека? Вот я без яиц. <с> <с> <с> <с> <с> вот у меня ничего не видно. <с> вот короче мы продолжать Ты чего чего тобой все хорошо и не или как-то ты Ладно, походу я тебя случайно э -э -э, мозги вынес. <систит> Ладно. <систит> Наверное, просто ты в шоке, что мне меня ИИС нет. <систит> так, все, погнали. Да, да ты не забываешь, что друзья, я не кастрирован. Короче, идем дальше, ребята. Ты где? А походи, куда надо идти? Ну, куда нам надо идти? А, тут невидимые блоки, походу. А, -а, -а походи, здесь... Я понял, что смотри, ты видела? Все, все, все, ребята, все мы проходим, мы поняли, что здесь, что здесь, а прикол? Кстати, ребята, я впервые в жизни и первый человек, кто попробовал Minecraft с решейдом Это такой мод для улучшения графики, налаживания на игру, короче, эффекты Я просто в шоке, как оно выглядит. Оно выглядит глазно. да, ребят. Поэтому я вам не советую даже ришейд устанавливать. Это очень плохо для ваших глаз, но забавно на самом-то деле, потому что я самый первый человек, наверное, который это сделал, именно из русских, русскоговорящих. Так, о, здесь опять у нас, короче, ребята, все, у нас начинаются здесь слаймовые, слаймовые блоки, да черт, как я эту слизь попасть, да, не знаю. А ты смотри, короче, ты пробел не нажимай, если что, когда ты на слизь падаешь. О! Просто пробел тебе будет мешать, как говорится. Ну я не нажимаю на пробел, когда я падаю на слизь, потому что это мне мешает прыгать. Короче, ребята, эм, почему я постоянно начал. Проходить дальше неё, спросите вы Потому что в самых моих первых видео Я просто был нубом, по капец какой Короче, я же строю карты Ну, строил раньше карты паркура И я продолжу их делать Просто сейчас нету идей даже Поэтому она может мне что-то предложить Должна просмотреть всю, всю мою карту что я сделал Вот, Но я тоже буду придумывать Короче, просто я паркурил Паркур строил Про... Проходил и научился уже паркурить. Паркур, ребята, я строил с 2020 года. Если кто-то не знал. У меня была первая версия карты паркур на бетоне 1. Паркур на, паркур на бетоне 2. Это уже дополнение для первой части. А паркур на бетоне 3 можно назвать как раз второй частью, потому что можно вторую часть назвать как 1.1, по сути. Потому что она как бы ничего... не как бы нового не имеет, просто дополняет первого. Все-таки должно идти все по порядку, и вот я назвал. Блин, почему? Так, я походу сейчас буду к тебе спускаться, потому что я что-то не понимаю. Или это мне так сильно повезло? Не, смотри, короче, эм, попробуй сейчас просто прям четко на, этот слизь, на эту слизь попасть. Не -не, с прыжка, он с того он. и потом уже второй раз нажать кнопку вперед короче я спускаюсь к тебе потому что что-то я, я тебя бросить не могу как подружку как хорошую подружку я не могу кинуть тебя короче сейчас я попробую еще раз я бог что это ладно это не самом-то деле так уж и сложно было так это сложно. Кстати, ребята, я вам хочу сказать, что если вы хотите, чтобы мы продолжали проходить с ней какие-нибудь либо карты, можете написать об этом в комментариях. Ничего у вас не прошу. Ты что там делаешь? <смех> ты береш на тебя? А что ты там сидишь? Также, ребята, пока, пока что в ближайшее время микрофона у нее не будет, потому что она... Так, еще. Не хочет показывать. Она мне уже показала, но это останется в нашем секрете. И хотя она сейчас может включить его в любой момент. И мое предложение скв... свергнуть. О! Спалмпойн себе может сделать. И Чтобы тебе было легче. Так, я лучше на всякий случай отойду, чтобы тебе не мешать. Чтобы... Ага, так, отлично, отлично, ой, сейчас мы тут можем упасть на самом-то деле, очень плохо даже, о, не нет, не, все хорошо, лично мне все хорошо, никуда я не упал, так, отлично, все, я вот здесь вот возле меди, который уже, которая уже с лестницами, ой, с лестницами меди, это сложное место, это где я, а это я где? Прикол, тут есть сейвы, тут есть сейвы, такие блоки, которые тебе помогают не упасть. Очень, это очень-очень хорошо, потому что, ну, как бы, это было бы очень бесячее место. Здесь нам, получается, они упрощают жизнь. Только создатель карты не учел того, что он забыл назад опустить вот эту вот... Ну, так скажем, люк не может опустить. Ну, точнее, не... Забыл опустить люк назад, чтобы сделать троллинг. Да, короче, так говоря. У меня есть один вопрос. А зачем вообще? -то... Блин, сколько у нас, ребята, еще тут уровней? Это кошмар какой. Так, давай, не, мне кажется, тебе надо ТП жрать, потому что ты там что-то, мне так тебя жалко стало. <свят> давай, ты смо... Я в тебя верю. Давай, ты жнуть, может, не? Мне тебя жалко. <свят> <свят> Ладно, посмотрим, как ты там справишься, потому что... Так, о, опять. Да что ж такое, а? Так, ребята, походу, сейчас во второй раз буду спускаться в И... ней. я ее не могу. О! Молодец, очень хорошо. Я же не спешил. Да, да, да, туда. Погоди, а он на одном уровне с тобой или нет? Просто такое ощущение от, от моего лица, что он вообще на блок выше находится. Ну, вроде бы да. А, ну значит ты выше, да? А, ага. ну попробуй, я должна... О, Просто я этого момента даже не увидел, потому что, что ты... Вот здесь короче, там, где ты стоишь, это спаун-пон... Не-не-не, поставь вот так, да, Люк. Короче, это тебе может спасти. Тебя может потом спасти. Короче, ты прыгаешь... Не-не, тебе надо вот туда назад. А потом прыгать на... Не-не-не-не. Вот сюда, прыгай, вот сюда, вот назад туда, возвращайся к этой лестнице из -за -за меди. И вон туда потом надо тебе запрыгнуть. Да-да-да. Только смотри не упади ты сможешь давай. куда не упади назад смотри а теперь прыгаешь вот сюда да только смотри и смотри вот короче вот это стоит в point вот этот который снизу ты сможешь потом вернуться если вот и сюда тебе надо прыгать да вот видишь тебе спасло чуть-чуть ТПМ. Вот, ой, осторожно. Так, короче, вот, это у нас место. Ой, я чуть не упал, кстати. Так, отлично. Вот, и сюда. Spawn Point. Мне ее... М -м -м, ребята, вы, надеюсь, не против, что я ее ТП, что? Потому что это, ну, капец, как сложно. Это что такое за блоки? Я их впервые в жизни. Разве они были? Вот, эти, вот как булыжник вот это выглядит, на самом-то деле это мне так кажется просто железная руда подожди стоп это железная руда вот этот вот блок это железная руда нифига себе подожди железная руда она вроде бы должна быть в блоках э, камня может быть это блок э, не отчищу не железо потому что как-то это странно выглядит ребята вы согласитесь Ой, где это? Но ну, это как-то по-другому называется, но если сломать, то железо. Но ну, это, короче, блок неочищенного железа, я так понимаю. По сути. Ребята, походу опять нам э, усложнение здесь забыли сделать, потому что здесь должна быть калитка была закрыта, а чтобы мы потом ее закрыли, ну, открыли. Но она здесь всегда открыта, это очень странно. И опять у нас калитка открыта, непонятно почему. Походу, кто-то забывает их закрывать. Кто тот, кто тестирует эту карту? Давай, я тебя жду, я здесь тебя буду ждать, я тебя не брошу. С края блока. О, погоди, а... Нет, тут никак не подниму только назвать туда вот на и только о и вот сюда и потом ко мне не вот сюда вот сюда вот вот <coughs> вот ты прыгаешь туда и потом ко мне короче ой. а ну потом а вот и здесь и потом вот сюда получается надо прыгать потом вот сюда и, и куда мне дальше Ой, ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тих. Чуть не упали. Чуть не упали, чуть не упали. Так, от... о, и сюда нам надо прыгать. Мне кажется, ребята, она специально меня троллит, чтобы я туда не попал. Сейчас, пока видите, я включу с виду себя. Потому что нифига не видно, И Сина сейчас не понимает, что у меня происходит, но она увидит после того, как я загружу ролик на YouTube и который вы сейчас смотрите, собственно. Уже это понятно, да? Да-да. Ну, это не похоже на жалюзи, они пластиковые. А, прикол, это ловушка, тут надо быть осторожным, потому что ты можешь сейчас упасть. И очень хорошо, при чем упасть? Быть осторожным. А, я про другой прыжок. О, так, отлично. Но такие прыжки, конечно, мне сложно еще делать, потому что я не научился еще полностью. Ух ты, нифига себе. Но здесь уже, ребята, сложность начинается, потому что ты в любой момент можешь упасть. Ну, как, в принципе, я это и сделал сейчас, только я упал в самый низ, ничего страшного. Если, ты про... ну, вот если вы, ребята, будете проходить, например, там страшные игры, Poppy Play, там, FNAF и так далее, вы, когда будете это много раз проходить, оно потом станет вам не страшным, но вскоре, конечно, доест. Я не понимаю, почему это так происходит. Да, да, я вижу. Сейчас, сейчас. Так, нужно сюда мне. А, это обман. Это обман, вот сюда. Так, мы просто прыгнули туда, получается, нужно было сюда. Ребята, Что здесь происходит? нужно создателю карты исправить свои баги в этой карте, потому что они всегда почему-то здесь присутствуют. Ты не видишь тут никакой странности? Короче, иди сюда. Короче, всегда то, что открывается, оно происходит вот таким вот образом. Вот, вот так вот оно. Короче, я так понимаю, создатель карты хочет, чтобы они всегда были закрытыми и было у нас мало места. Когда нужно было сначала открыть, они уже все равно всегда открыты. Это Стра... Ну, это странно. Но я упал случайно из-за своей же скорости. То есть, нужно сначала было открывать свой путь, чтобы пройти дальше. Но это не происходит, потому что он сам забывает даже их закрывать, когда он это проходит. Я это тоже, кстати, делал, но на демо на демке 8. Ребят, прикиньте, у меня целых 8 демо моей карты. Какая же она гигантская будет. Ну, по сравнению... Наверное, с ну Гораздо ну, не гораздо но короче она такая же вот будет по сравнению с вот с этой вот ну, наверняка где но ну, я хочу такую сделать большой как вот эта вот карта но мы еще не знаем насколько она гигантская может быть даже мы еще не пройдем за 27 может быть такие здесь сложности начнутся что мы даже не сможем ничего пройти это тоже ребята может быть такое ибо и блака белокра крылые лошад где Ну, наверное, мы где-то их пропустили. Может быть, они уже в другом месте были. Но, возможно... ну, пе... А, песня такая. А, понял, тогда послушаю. Давай, проходи. Я даже не знаю, что это за музыка, конечно. Кстати, да, ребята, уже Марио в кино вышел... Ну, вышел в кино именно. Вот. Скоро она выйдет в интернете. Поэтому, если вам было интересно про Марио игры... То вот вам инфа, то ну скоро появится в интернете, вы скоро сможете посмотреть. Э! Вот Также, ребята, я такой лентяй, который даже не смог сделать этот компьютер летающий. Вот, и короче, мы сейчас проходим там в своей Короче в этом блендере, -мо Блендер 3D проходим мы огонь была симуляция воды, теперь симуляция огня. Не знаю, что у меня получится, но думаю, что в Майнкрафт-анимациях оно будет очень использоваться. Хорошо. Погоди, погоди. Во, во, во. Отлично. А, ну здесь прям конкретно... Стоп. А, погоди, погоди, погоди, погоди, погоди, погоди, погоди. А, так, так, так. Кнопки, кнопки, кнопки, кнопки. Что-то нажимать, может. стрим. Нас обманули. А-а! то есть нам. А, а, понял, понял, понял. Все, все, все, все, все. То есть это прям такая была обманка, реально. А из-за шейдеров еще было бы. еще Знаете ли? Да. еще не. Что происходит? У меня какие-то черные линии на экране. Что это такое? Можете кто-нибудь мне объяснить? Или это из-за шейдеров такое? У меня такой, у меня просто черные линии появляются на экране, понимаешь, нифига себе. Ладно, что ничего страшного. О, а теперь вот сюда надо нам прыгать. Оп. Нет, ну не туда же, ну и блин. Да, не сюда. Блин, мы еще заново начнем, но ну, это капец. Я, наверное, такой в жизни полностью разговорчивый никогда не был, ребята. Это полностью разговорчивый видеоролик, как и прошлый. Ребята, если вы хотите продолжение на Geting over It, прохождение которого занимает у меня 4 минуты, то есть видео вы 4 минуты, еще одно, можете об этом написать в комментариях. Поэтому я делаю кучу раз прохождения, чтобы была оно так коротенькое. А, прикол в том, что нам нужно было прыгать, получается, куда? А, вот сюда, отлично, все, все, все. Отлично, вот Ой, что так лагает? А что так лагает конкретно? Что там, много много этих мобов? Я сюда наверх забрался, мне что-то началось всё лагать, ребят. 30 кадров. 30 кадров, ребята, это очень плохо. Так, все, я. Стеклян. А, понятно, почему. Прикол в том, что здесь дальше идет стеклянный уровень. Тебе спойлерить можно? Или лучше не надо? Вот, может быть, тебе интересно просто, ну про, слушай, вот такую же фразу говорит наша учительница, когда мы просимся в туалет, то есть она нам угрожает. Она, она вообще ненавидит подростков, если что, я тебе скажу, она на всех И <с> Вот, <с> я не буду говорить кто, потому что это секретная информация, никто не должен об этом знать, но вы знаете теперь, что это такая учил училка у меня есть. Ну, сейчас ее нету, конечно, ее отменили вообще, и вы наверное, Из-за этого да... Будем смотреть, что с ней будет дальше, как говорится. И как дальше будет проходить его Кристи на эту паркур. На самый высокий блок Да. А, там лестница была, нифига себе я без лестницы все сделал. Капец, капец, ребята, у нас тут капец произойдет скоро, потому что у меня сейчас будет очень сильно все лагать, у меня 20 кадров скоро будет из-за этого э, отражающего стекла. ТПМ. Не, вот сюда надо. Вот. вот сюда надо. Вот ко мне, вот сюда прыгай, вот сюда. Вот. Ну да, вот сюда, потом так. Давай, чекпоинтик. Ну, ня ня ня Ой. Ня-ня-ня-ня-ня. А куда надо прыгать, не понял. Там какой-то. Там-то какая-то оранже голубая вода есть не знаю, а почему она голубая а может быть здесь голубое стекло потому я этого не вижу вот понятно но вот у нас собственно из-за этого из-за этой вот локации у меня все лагает потому что здесь стекло отражает все это очень как-то немножечко расстраивает потому что ты хотел бы знаешь прям полном объеме посмотреть на это у тебя все лагает даже при том что у тебя 8 чанг а я даже не знаю но это такие легкие пути у нас а если нам сразу допрыгнуть не нельзя не получится а здесь стекло да понял я опять на землю баллов у меня была отвечка, кстати ребята я наду я думаю что вы не против если я Nee, из-за того что я просто умер с высоты мне опять 24к в кадра 24 кадра а что так сильно а что так сильно ребята что что происходит у Меня очень сильно все лагает капец как она ну, может быть у меня ноутбук забрасывает производительность чтобы себя охладить, охладить ну, может быть и такое кстати у вас, ребята, такое случается, что ваш компьютер или ноутбук забрасывают производители, чтобы себя охладить. Так. Если честно, я не понимаю, куда мне надо прыгать. Ладно. Ой. Как удачно я сюда попал. Так. Стоп. О, теперь 60 кадров было. Погоди, погоди, нам, мне кажется, вот сюда надо прыгнуть, да? Все-таки вот сюда. А, здесь раскрышку надо сделать, походу. Сейчас, сейчас, погоди. Так, так, так, погоди, походи. Давай ты, давай ты. Ой, блин, что-то я падаю, капец, как. О, есть и сюда, сюда, есть. Мое-мое-мое место. Так, ну. наши общие. Но... Все-таки я первый сюда забрался. Ну, ладно. Окей. Давай я тебя жду. Хотя тебе помешаю, на самом деле. Поэтому я лучше пойду чуть-чуть подальше. Вот. Короче, ребята, кстати, самое сложное здесь это лестницы. Лестница это как бы такой полублок, только уже вертикальный. Или не понимаешь, когда ты поднимешься. На самом деле, вот такой, ребята, происходит, когда вы проходите паркуры, и вы не понимаете, когда вы подниметесь в нужный момент, и вы не прыгаете. Когда вам надо это сделать. Такое бывает интересно. Но у меня такое сейчас тенько бывало раньше. Но сейчас это не особо, конечно, отсюда. У меня опять потные руки, кстати. Твое самое любимое. Да, это любимое дело Кристин, ребята. Смотрите на людей, которые потные. Что она там делает с ними, не знаю. Ну, ты говоришь, что интересно то, что когда человек с потными руками. Так, я сейчас еще раз приду. А, ой, блин, я упал. Сварим, не то. Не то я сделал, ребята, что-то как там не то. Надо быть внимательным. Кстати, по-моему, я раскрычку как раз сделал, когда я проходил этот паркур. Именно вот здесь. По-моему, я распрыжку не, не уверен, сейчас попробую еще раз, кстати. Потому что я что-то даже забыл, что я делал, ребята, у меня проблема с краткосрочной памятью, кто не знал. <laughs> но это так иначе называю тоже. Ну, по сути, у меня, у меня она не зафиксирована, но у меня что-то такое происходит. Это как-то очень странно. Давай ты. Вот. Ой, блин. Блин, не вовремя я сделал это, не вовремя. Давай. Так, отлично. Есть. Ребята, мне кажется, мы здесь застрянем вместе с ней. Ты где? А, ты упала? Я думал, ты там наверху уже. Ой, блин. Было очень плохо. Потому что я сейчас чуть бы не умер. Но ну, не упал. Ой, хорошо, тут сзади, кстати, у нас э, получается... получается этот прыгаешь и я хорошо хоть сзади у нас там стекло и нас задержит ой таем давай прыгай пока что я тут опять упал ладно смотрим дальше что у нас там будет мне интересно теперь сколько мы здесь будем проводить времени потому что мне кажется сейчас это самый самый легкий прыжок который с ним мы не можем пройти представьте ребята мы проходили прыжки по четыре блока а теперь не можем пройти прыжок в три блока или сколько там расстояние? Один. Тут два-три блока, да. Ну, тут как бы четыре. Ладно. Блин. Надо какой-то, ну, прям на край блока вставать, но ну, я не знаю, как это получается. Надо смотреть вот сюда, чтобы знать. О! Давай тебя жду. Не-не, распрыжка здесь нужна. Сика. Ну, по любому. Без нее. Да, окей, понял. Ой, это очень плохо. Очень плохо. Блин, я опять О, кстати, я уже научился здесь прыгать. Прикол. Я думал, что я здесь опять застряну на некоторое время. Ну ладно. Тихо. Кстати, ребята, кто был э, на сервере DuckPlayer? Ну, По-моему, из моих подписчиков никто. Но вдруг. кто-то был, я упал прям с лестницы. По-моему, кстати, такое есть достижение в Майнкрафте. Упасть с лестницы, когда ты не продержался там, но упал. Так, Ой, так опять мне надо смотреть. Ой-ой-ой, как хорошо. Ой. Ладно, пока что еще второй раз попробую. Тай. Ой, блин, куда я запрыгнул? Тебе Давай. Угу. Не получилось, ладно. Прикиньте, <свят> такой человек пытается прыгнуть, я к нему на лицо прыгаю. <свят> да, хорошее значение слова. Прыгать на лицо. Ой. Хотя на самом-то деле не очень хорошо. <свят> я никогда не пробуйте такое делать. <свят> Вы себе себя. Ой, ребра, говорю, нос кому-то если вы попытаетесь это сделать вам поэтому я не хочу чтобы вы это делали чтобы были все здоровы Блин, как же стрёмно. Так, всё, я допрыгнул до нового места, пока что. Блин, я чуть, я чуть бы сейчас не прыгнул, кстати. Тихо-тихо-тихо. Так, всё, тебя тп если что, нет? Или ты, ты еще попытаешься? ТП, да? Или ты еще? Я просто не понял твой в ответ. Ну, в задницу Понятно. Короче, ребята, мы.. Ой, здесь светится у нас рестон. Короче, ребят, в следующий раз мы наверняка будем делать дропер. Ты любишь дроперы? Скажи. Ты не особо их тоже любишь. О, хорош, тогда мы их попробуем. Короче, ребята, у нас светится здесь Редстоун, поэтому мне это очень хорошо поможет. Это сарказм, да? А, плохая шутка. А почему плохая шутка не. Что я сделал? Что я, что я сказал такого? А, здесь на 5 надо. А поворачивать надо. Поворачивать нам надо направо. Сарказм это не. Ну, по-моему, типа, знаешь, эм, я слышал, короче, это в мультфильмы полный расколбас. Да, это сарказм. Вот что, что короче, там такое было. Я ну, смотрел его просто. Я не понимаю, что такой сарказм до сих пор. Но мне это говорили родители, что это что-то не очень хорошее в словах. Не прям, чтобы как будто кого то там обидеть и так далее. Неплохие там слова, просто не смысл не. Они так говорили, я... может быть что-то я путаю, конечно. Да, О, спампойнт, спампойнт. Походу здесь у нас мы... походу здесь мы будем умирать. Я так понимаю, потому что что-то здесь спампойнты стоят. То есть если говорю обожаю, это значит, что я не люблю. А, понял, понял, понял. А, то есть наоборот. Понял, все, тогда понял. Да. Это что такое здесь за иксы? Ты видишь? Ой, хорош. Я упал. Прям... Прикол в том, что я упал, прям, по-моему, между этих... Э Попал в дырочку, короче, между вот этих вот поршней. Тихо. Тихо. Ой, как хорошо, как хорошо. Куда мне надо идти дальше? Ребята, это очень, очень стремно, потому что ты не знаешь, куда тебе надо идти вроде бы все я правильно. куда она надо куда мне надо прыгать а куда мне надо прыгать, а прыгать? ай-яй-яй очень плохо а все понял вот так вот так Надо мне, конечно, учить русский язык хотя бы, чтобы понимать, что это за слова. Это выждай. Я не понимаю вот таких вот э, слов. ТП. <смех> <смех> Почему я такой хорош в паркуре стал, ребята? Мне это очень... Типа я раньше вообще был каким-то нубом полностью. Сейчас я вроде бы менее... Вроде бы хорошо прохожу. Это очень странно. ребята у нас возвращается лес это у нас заброшенный лес с, с железными дверями я тебя если что-то пешно вроде бы как-то. вот давай сюда есть так на спампонь давай. так теперь получается нам нужно идти его отсюда по моему по моему даже она не любит баркуры. У меня такое ощущение. То есть, типа, я их обожаю, но на самом деле сарказм. Вот, я такое предполагаю. Хотя, может нет. Мне кажется, она ради друга просто идет на его как бы. Интересы, потому что не хочет, чтобы, возможно, я чего-то не знаю. Был, чтобы друг короче, расстраивался, но, по-моему, я чего-то не знаю тоже, потому что я в жизни не сидел на улице. <с И с друзьями я особо в жизни не сталкивался, поэтому я не знаю. Да, у меня почти, почти, вообще, по сути, не было друзей в жизни. Реальный. Да йо! Да, ну это немножечко грустно, но... Я привык, ребята, я чувствую себя в комфорте. С ней, например, и с другими людьми. тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А, Кристина специально там, наверное, на меня смотрит, когда я упаду. Ой. На самом-то деле, здесь так все грамотно поставлено тебе ничего здесь не мешает по сути. Ну типа знаете, вот я вот сейчас прохожу эту э этот момент а, и, и я не упираюсь об невидимые блоки, пока вот в конце все. Тебя это пашнуть? Мне нужно знать, конечно что Кристина вообще любит, чтобы ей было комфортно. И интересные наши видосы мы могли делать, поэтому я думаю, что она потом мне скажет. Потому что паркур и выживание, ну это уже старье, которое мы уже кучу раз пробовали. Надо что-то новенькое. Дропперы, ну дропперы это... Она их не любит, она уже сказала. А... Ой, ребята, э, и Кесина здесь просто очень красивое место. Не знаю, это, это какая-то пещера. По-моему. -по -по ребята, ты прыгнуть? Не падай, не падай. Наверняка, ребята, мы сейчас последний уровень этот пройдем, и мы уже закончим, потому что наше... Дюро, не себе, ты видишь, что там? короче мы пройдем этот первый последний уровень это у нас получается это получается у нас э, пещера и короче мы закончим на этом запись и продолжим след следующей серии потому что нам все-таки придется это все проходить потому что мы как бы начали и должны все сделать до конца и хорошо что я включил эти шейдеры потому что это очень опасно даже несмотря на то что это прям горячо и все умираю я но это очень красиво выглядит да здесь можно умереть но хорошо здесь кстати не нету здесь у нас э, датчика на смерть то есть, как бы не нужно там себя унижать за то что ты больше всех умер это очень хорошо и это ну я это даже люблю потому что я, если бы все делали датчик смерти я бы просто умер и никогда, никогда был паркуры эти не проходил. И не давал бы эти паркуры и свои карты. Тебя бесит эти датчики, например, смертей в моей... Да. Ну это, блин, это ужас, какой кошмар. ой, -ой, -ой блин. нет, нет. Вот так. Отлично. Ой. Нет. Не-не-не-не-не, а. пожалуйста, не надо, не надо, не надо, не надо. Погоди, погоди, погоди, надо нам. Погоди, пока что не убивай меня. Подожди. А, все, понял. Все, все, все, все, все, все, все, все. Так, все, я прошел дальше. Иди за мной. Смотри, ты можешь э, не долететь, как бы, но потом уже по лаве спуститься. Дойти. По сути. Давай-давай-давай на блок становись и жди, пока ты не, не остынешь, скажем, я вот с этого блока потом прийдет. Только смотри, дожди, да пока ты догоришь, а, а то тебя отправят назад в лаву. Ну вот это ближе. Вот тебе нужно такой вот момент выждать, чтобы ты долетела. Давай. Ой, хорошо, очень хорошо. Ребята, ну реально, посмотрите, как это красиво выглядит. Ну это реально прям похоже на пещеру. На Потому что здесь лава у нас. Это у нас получается такие вот эм, шахты. Здесь у нас э, эти вот рельсы, куда вагонитки ездят. И они очень классно ездят. Мы, кстати, с ней можем сделать на нашем паркур-карте. Ну, не на нашей, на моей паркур-карте я могу... Хотя, блин, она и так уже много построила, поэтому... Что ты мне бьешь? Она и так много строит, поэтому... у нас получается уже свет, мы выбираемся на улицу. И здесь у нас... А, ну, блин, ребята, это так быстро закончилось. Я хочу еще здесь посидеть, блин, это круто. Это... А, Откуда? А как они сделали так, что здесь э, кожаная... Это стоит, ты видела? Чуть-чуть. А как это сделали? Не понял. А как это сделали? Я хочу тоже. Я тоже это хочу сделать. Чтобы тут были кожаные ступеньки. Все принадлежности. В общем-то все. Мы прошли до этого момента. Дальше у нас идет какой-то... А, это у нас пустыня дальше идет. Короче, думаю, что в следующий раз. И надеюсь очень скоро, если я не против, продолжим карту. Я не буду ее сильно мучить, потому что она моя подруга, как говорится. Никогда не буду ее мучить, потому что если друг учит другого друга, это очень плохо влияет. В общем-то всем пока, ребятам удачи, всем хорошего настроения. Как Говорится, мы обязательно продолжим, ничего не буду от вас Написать об этом в комментариях, и то это по желанию. Все должны отказываться, как говорится, от лайков подписок. Все должны выбирать, нужно ли это или нет. В общем всем пока.